Всем привет меня зовут дмитрий вы на канале рыбалка на севере обе сегодня я выехал на Гресс. порыбачить хочу хочу порыбачить на карпа мы ну, посмотрим погодка сегодня конечно что-то у нас не удалось вроде посмотрел прогноз погоды как бы нормально Ну Но у нас север поэтому здесь ничего страшного я уже растаял удочки нашел такое небольшое убежище от ветра рыбаки построили хотел бы его показать поэтому как бы сел здесь спрятался О, у меня уже небольшая поклевка здесь вот я растаял удочки у нас 4 апреля сегодня не знаю посмотрим он одна уже чуть-чуть подсрабатывает поклевка есть но пока как говорится это ждем вот здесь вот такого вот убежища у нас мужики рыбаки построили от ветра хотел заснять вот камеру поставил все но что-то вчера забыл подзарядить камеру и она сегодня подсела плохо конечно но буду снимать на телефон если камера не зарядится так рыбаки молодцы построили такое защитное сооружение от ветра конечно уважуха им за это ну, они здесь в ночь сидят поэтому как бы для ночной рыбалки очень даже замечательное такое сооружение посмотрим вот одна у нас подсрабатывает вот сяду подожду Поддергивает, но надо подождать как говорится терпение Терпение, терпение, посмотрим, что там у нас. Скорее всего, канальные сомики. Их здесь очень много. Я сначала перед тем, как поставил, закинул на карпа снасть, я немножко прикормил, чтобы его здесь было поменьше. Вернее, даже его поменьше-то не будет, но просто чтобы маленькие поднажрались и не так дергали это все наживку не так быстро съедали. Посмотрим, что там он у нас хорошо поддергивает. Сейчас подождем пять минут, что там у нас будет. А, скорее всего, небольшой канальный сомик поймался. Поэтому так потихоньку подергивает. Вот эти вот две удочки Вон удочка стоит у меня На пружину И вторая он там тоже Вдалеке тоже стоит на пружину Посмотрим Пружина пока не срабатывала Срабатывали Ну тоже канальный сомик ловился мелкий Поэтому это Ветрище конечно у нас ужасно. Сейчас маленько немножко подстихло так, солнышко вылезло. Как бы хорошо. он Даже по воде можно увидеть, что подстихло немножко. Волна не такая большая. А утром приехал буквально часа-два назад. Так вообще волна была ужасная, конечно. Так что вот так. Ладно, посмотрим, что у нас будет ловиться сегодня. Поймаю, выложу. фотографии сделаю. Да, я был прав. Это канальный сомик небольшой. Вот такой вот. Попался. Мужки рассказывали, что они вырастают до 4-5 до килограмм. Ну не знаю мне такие экземпляры конечно не удавалось поймать на два с половиной килограмма я ловил поэтому это но ну, обычно они идут крупные в ночь в день мелочь идет поэтому вот так ну уже как говорится что то есть выехали не просто так удочку перезарядил поставил посмотрим а пружина пока не срабатывает что могу сказать сегодня улов не сильно большой ну, подлещики были там красноперка потом еще сомики это так тоже мелочь погода сегодня испортилась кардинально ветер вообще не дает рыбачить солнышко вроде то вылазит то обратно залазит мелочь идет мелкий сумик как бы доканывает даже средний и полусредний не хочет ловиться. Несколько подлещиков взял. Два штучки. Буду, наверное, сворачиваться. Будем ждать хорошую погоду. Солнечную, безветренную. Ну и рыбачить дальше. Поэтому всем пока.